всем привет у нас дубль 2 глюкнула камера обнулилась флешка потерялась запись полудневной работы сегодня мы тестируем материалы adi upp из того что есть как бы у нас на рынке в украине представленного это грунты это шпатлевки ну, скотч, скотч по пути присяпом пошел и наждаки по наждакам мы вот эту дверь терли в ноль потому что тут была рихтовка такая плохенькая то есть вытирали все в ноль восьмидесятки у нас ушло на полировальные машинки в общей сложности 5 штук вот таких три из них было на эксцентрике а две из них на полировалки наждак очень похож на 3м 250 и 255 пи который Получается среднего качества, но не знаю, сколько он по цене. что там, он денег стоит, ну, такой, то есть серединочка. Э -э, Работали шпатлевками здесь э, глаз, э, такая, как тоненькая растягивающая. Можешь, Саша, открыть, пожалуйста? Открыть, мы ее покажем. Э, глаз и экстралайт, это э, легкая с гранулами стекла микрогранулами но скажу так если глаз мне очень прям понравился прям очень очень на тонких протяжках так вообще шикарно то экстралайт не для этого случая работы то есть тут он себя ну не проявил так чтобы это прям понравилось а мелкое зерно получается а можно это мелкое зернышко тут получается не зернышко а волокно хорошо тянется прям приятно так тянется удобно работать это с стеклом, с шариком стекла. То есть у нее, на, когда ровная дотяжка надо сделать, вот она подходит. Здесь еще не ровная дотяжка была, пытались поры затянуть. Не совсем она туда пошла, то есть не понравилось мне. По стеклу еще что понравилось. Она очень хорошо выходит на голый металл. То есть стяг на голый металл. Это терто 80-кой, сбито 120-кой на орбиталке. Нету никакой линии четкой грани хорошо очень сцепляется получается ну, удобно работать и сохнет в принципе нормально под лампой э, 80 минут остывает трется изумительно наждак э, можно сказать что вообще не забивает к сожалению не показал все это снималось ну флешка ушла в минус стерли э, электрическим рубанком основу дотирали э, вот этот тремовский кубитрон 80 -ка. Этим работали. Очень понравилась проявка колод. Один в один мирка. Стоит вроде бы как чуть-чуть дешевле. Вот ну, мы все посмотрим. Перчатки колодовские обалденные. Тоже поюзал. Понравились. Далее у нас по программе. Будем испытывать. Сейчас его поставили и куда-то убрали. Вот она. Леклер. Жидкая шпатлевка. Очень интересно мне попробовать. Благо довелось. И наносить мы это все дело будем. Через э, Саголовский пистолет, который с манометром и редуктором отбора давления в бачок. То есть наносить мы будем жидкую шпатлевку под давлением. Очень интересно попробовать. Долго я ждал возможности его протестировать. Вот э, одна из возможностей этого пистолета. Мы его сегодня попробуем на вот этом элементе. То есть попробуем жидкарь. Попробуем, как сохнет леклеровский жидкарь, э, само собой под лампочкой. И потом попробуем какой-то из этих грунтов. То есть, ну это вообще одинаково, только разного цвета. То есть нанесем, посмотрим, как наносится через обычную грунтовочную ЮЗУ 1.7 или 1.8. Как сохнет, как растекается. То есть интересно попробовать, почему бы нет. Хотелось бы обратить внимание, что это... Где, Где хорошо видно? Вот, видно хорошо. Что это? Литография. То есть это не наклейка, которая клеится в любом гараже. И потом материал уходит как какой-то брендовый. Это конкретно на заводе под заказ на банке наносят литографию. Вот эту вот все. все лицо красивое. Кстати, на банках указано, что с чем, как разводить. То есть это для начинающих как вариант удобно работать. Ну, по крайней мере, не халтура. Здесь же, вот на леклере, из того, что мне вот лично меня не устраивает, переворачиваешь банку, а тут тебе пишут, а читай ТДС, чувак, все, ты красавчик. Да, красавчик ты красавчик, когда у тебя есть программа, когда ты зашел, полистал. Ну, это именно по ADUP, кстати, это с сайта э, для всех доступная. Ну, та же самая тема, если у леклера. Но ну, мне, мне именно, это не нравится. Не совсем удобно. То есть тебе надо к каждой банке иметь либо распечатку, либо лазить на сайт. Ну, на хроняк, конечно, запомните. Из вот этого всего на сегодня все, что мы сможем попробовать. В другом видео мы еще будем пробовать лак 60-й D60. Вообще не знаю, что это за лак ультра ХС или нет. Где-то тут написано УХС, мне показывают. Короче, лак УХС будем пробовать ADUPP и УХС 405-й Леклеровский. Будет интересно сравнить их, как бы, что как себя ведет. По маске. Открыл я свою маску, померил. Довольно-таки удобно, но знаете, что мне не совсем понравилось, это вот эти вот выступающие части, они слишком выступающие. Звучит странно, но это лично мое мнение. То есть они слишком хорошо обхватывают нос. Меня аж даже его чуть-чуть поджимают. Ладно, здесь у нас по графику, сейчас сбиваем 80-120 180 проходим на машинке потом и разводим то есть посмотрим по сути осталось реально надеюсь что ничего не случится с камерой вы посмотрите жидкарь разведение нанесения сушку его и как он трется грунт разведение нанесения сушку и может быть тоже как он трется должны сегодня мы успеть в общем в связи с тем что нету пиктограмм сзади но ну, очень надеемся на то что когда-нибудь вместо то достаточно набьют для удобства пользования открываем программу либо берем техничку где-то техничка была еще листок вот. то есть можно так можно это так вот в техничке все написано по продукту на 1000 миллилитров 20 миллилитров количество слоев 24 но мы сейчас будем наносить не тем способом которым думал мы будем работать производитель Воздушная сушка. 2-3 часа, 180 400 400 перетирка. А Почему-то непонятно инфракрасно, ничего не указали. Очень правильно, кстати, указано, что если продукт разбавлен, сушка происходит медленнее, чем обычно. А мы, в принципе, можем, поскольку будем не разбавлять, может попробуем, чуть-чуть капнем, как он продавливает То через пистолет. Мы не будем а? Ну попробуем чисто отвердос, а если уже не будет хватать, тогда разболоса добавим разбавителя. Тоже еще разбавляем, 500 грамм, это 10 грамм отвердителя и 25 грамм разбавителя, если что. Ну, я уже так посчитаю. Ну, если бы точно 9,3, 23,4. Ну, я, по -по который на 1020, Но то миллилитров, опять же, не грамм. А вот если в граммах, то вот оно и моя ошибка. То есть, один миллилитр. Вес. Да, вес и объем – это разные цифры. Есть, не сказать, что немаловажно, но все равно. вот Я сказал 10 грамм, а надо 9,3 грамма. То есть, можно даже 9 грамм, потому что сейчас тепло и жарко. Тепло и жарко, как я сказал. Да? Есть осадок такой, причем хороший, да? По объему я имею в виду осадок. Перед обязательно общая, Пару, любой, пару минут перемешиваем. Любой, Причем очень важно, я не раз и говорил об этом, что перемешивать надо линейкой. А не просто в банке телепать. Так, итого. Мы разбавили сейчас получается полкило или 460 грамм. Ну на выходе у нас должно получиться с разбавлением 500 грамм. Ну угу. мы сейчас угу. сделали без разбавления, ну почти 500 грамм. Ладно, мы сейчас не объем смотрим сет, ситечка. Это угу. ситечка 190 микрон. Самое крупное, что есть. Такой густенький. Ну, хорошо густая жидкая шпатлевка. Специально сейчас пробовали не разбавлять, пока что попробуем, как оно себя поведет под давлением. Именно для этой цели, собственно, и изобретена эта вся конструкция к пистолету, которая должна выдавливать материал из бачка принудительно. Если что-то не получится, обязательно покажем. В принципе, жидкая шпатлевка должна наноситься через дюзу 2.5 само по себе. так. Естественно, она наносится нормально. Ну, сколько работ разных выполнено разными, причем шпатлевками. Ну, за редким исключением говнистых шпатлевок все было нормально. Хорош. Подставляем аккуратно, чтобы бачок не чуть вымазали. Дюза, значит, стоит 2.2 игла с этой дюзы укомплектована, давление сейчас будем пробовать выставлять сами в процессе нанесения, подача будет откручена на полную, факел тоже на полную, Масочки. масочку, масочку, чуть не забыл масочку. Так, смотрим, что у нас в бачок, вот это э, манометр, который показывает давление в бачок, это манометр, регулирующий давление на выходе из пистолета. Двоечка, а сюда мы ну, поставим сейчас чуть. Не знаю, сколько надо точно. Будем пробовать. Вот как есть, так и пробуем сейчас. О -хо -хо -хо! Вот это оно валит. Сейчас я это дойду, дам в руки. Я такой скорости не видел. А ну так чисто, для сразу сходу, как говорится. вали там как, как будто грунт. Хорошо разбавленный. С в бачок... Ну я вот реально два прохода снизу и... Ого! Ну Получается, у нас на первый проход 480 дитограмм, да? Готового продукта, без разбавления. А я, может быть, но я внизу подливал, там кротера шли сразу. Ну, эффект чувствуется по скорости Разводим дальше Короче, да? Сейчас, сейчас чуть больше разведем И мы все Зальем полностью, только, только там, так же Без разбавителя подхода, да. И тогда может отрегулируем чуть меньшую подачу Чтобы ровнее ложить ну, да. Потому что сейчас он реально прям Вываливал из себя шикос, шикос Тема стоит внимания так сказать. Чуть позже протестируем Еще на рапторе его, но это в другом видео будет Прикольно. Не знаю, что тут 0,68. Я еще пообщаюсь с головцами, с, с ребятами. Для чего вот эта цифра? Ну, пока что в районе было 0 где-то 2. 0, 0, 2, 0, 2, что-то такое. И все нормально. Так, у нас тут косачок получился. Жидкая шпатлевка из-за того, что жарко Засохла в стволе. Пока отмыли. Все, мыли. Еще раз пришлось перемывать все. Дубль 2. О, вот это, но я факел даже уменьшить чуть. -чуть. О. О, пошла жара. Чуть-чуть меньшим, как достает. Да, а ручку думает. мы не зачем я тоже об этом стою и думаю, а ручку то. в аккурат чётенько хватило теперь оставляем это все сохнуть просто естественно на ночь у вас как раз получилось так по времени что мы не успеваем доделать то что хотелось бы сегодня и посмотрим как оно высохнет естественно за ночь пистолет надо бегом-бегом отмыть потому что шпакло сохнет довольно таки быстро Ствол показал себя, ну, хорошо. Мне, по крайней мере, понравилась вот эта вот скорость на материале, который не разбавлен. Сейчас чуть-чуть добавили разбавителя, просто чтобы шпакло само по себе растянулось лучше. Ну, классно. По скорости реально быстро. Так, вчера мы нанесли жидкарь. Здесь два с половиной полных слоя. Здесь, получается, полтора слоя. Высох он за ночь хорошо. У нас почти 9 утра, то есть он постоял... Ну, 15 часов точно, больше, чуть больше. А сейчас попробуем перетереть его 120-кой, просто как он забивает, не забивает наждак, посмотрим. Это бывший наждак Кубитрон. Покажу, что это 120. И попробуем. Специально пока не проверяю, чтобы хорошо видеть шагрень. Сейчас дойдем где до плоскости, я остановлюсь, посмотрим, как себя ведет шпатлевка на наждаке. А вот так себя ведет шпатлевка на наждаке, без с Спецом ничего не подключаю. Крошится, как, как мука. То есть Трется она реально хорошо. прям. Удивляет, но у него в инструкции в технички где она Мы вчера достали, не знаю показал не показал вам продукт можно шлифовать через два-три часа после сушки при 20 градусах в зависимости опять же от толщины слоя сушка не допускается ниже температуры 10 градусов то есть в условиях гаража осенью весной в принципе прокатит и самое, что главное в технической указанной, если продукт разбавлен, то сушка происходит медленнее, чем обычно. Мы же продукт только на последнем слое добавили 5%, не 10%, а 5% просто для того, чтобы оно попробовать. Лучше растечется, не лучше растечется, но растеклось реально чуть-чуть лучше. Все высохло за ночь. И работает хорошо. Теперь... Как перетираем, показывать не буду, не имеет смысла. У нас тут куча других еще тестов. Очень в инстаграме попросили ребята попробовать лак D60. Попробуем его и попробуем его же сравнить с лефлером 405. -м. То есть параллельно на две панели буду наносить. А сюда, на эту дверь, попробуем лак ХСовский. Как он себя в нанесении, как он себя... Может быть, даже попробуем потереть его, посмотрим. Продолжим. Дверь перетерли э, на рубанке 120-кой и кое-где вот тут вот вручную чуть добили. По жидкарю. Жидкарь изумительный. Трется великолепно. Тут, как я сверху показал, вся дверь перетерлась, пока мы мылись три пистолета. То есть я тер дверь, Саша мы пистолет и, блин, изумительно. То есть скорость хорошая. А, наждак не забивает совсем плоскость, вот тут было криво, очень криво, тут шпатлевалось. Две э, шишки, которые были, они только наметились. Да, они сейчас вылезут, конечно, но мы тут грунтовать будем. Сейчас перетираем 180-кой и вот прям на 180-ку навалим таких два хороших слоя грунта. Пощупаем грунтец. Очень хороший идет, вот, где видно, выход на металл. Нету полосы, есть ровный гладкий сход. Жидкар мне ну, очень прям понравился. Вообще кайф. К нему надо чуть приловчиться по его разбавлению, чтобы снизить шагрень. Потому что вот видно, это шагрень первого слоя. Она, то есть мы на сухой уже потом нанесли. Просто чуть-чуть выровнять, отрегулировать шагер, чтобы меньше пилить. Но когда высыхает, она дотягивается. Так интересно, свойства. Перетрем 180-кой, адевским наждаком. По наждаку так, работает по металлу с опасочкой, я по-моему показывал, у меня просто же говорю, камера выключилась, мы пятью наждаками 80-ки полностью сняли дверь, две из них было на машинке, на полировалке, три на эксцентрике 3-х -мм. то есть металл так, увидел металл, чуть поработал и умер, а по грунту, по жидкарю я уверен, что наждак будет терпимо себя вести. Так, 120, 180 надо. Есть? Есть 180. А машинка будет хамоч да, это? А, и проявочка нужна. Можно? Еще по машинке. Я ее вчера первый раз взял руки. Она такая среднего размера. Есть чуть больше еще здоровее лопаты. Но есть и гораздо меньше машинки. Я не знаю, сколько она стоит, но мне понравилось тем, что вот эта тройка, она руку не напрягает вибрации. То есть что-то близкое к электрике, то есть электромашинке. Но опять же, 3 миллиметра ход, ход маловато. Итак, все перетерто. А, Протиры уже от машинки, потому что на мягкой пробивали. А, 120 риску, 180 наждаком. Сейчас... А, блин, Саша все в кучу сложил. Давайте посчитаем. Раз... 2, 3, 4, 5. 5 наждаков на дверь. Честно скажу, результат меня не впечатлил. То есть как только. То есть работаем вот тут нормально. Как только касается металла, снимаем и выкидываем. Если 80-ка еще хоть как-то жила, то 80-ка слабо себя показала. Я не думал, что настолько слабенько будет. Ну как? В средней схеме два наждака В идеале возьмем. Тот же премиум класс, 180 кубитрон плюс. Один наждак на две вот таких дверей, в легкую вообще. Прям, прям оп и все. Так, ну наждаки-то такое, мне сказали их цену, она вообще смешная. То есть, ну копейки, что стоит ожидать от копеечного наждака. В принципе, вот по копейкам посчитать, мы еще даже не дотянули до одного кубитрона пятью наждаками. Далее идем. Сейчас все обезжириваем лехлеровской обезжиркой. Медленно, медленной, по-моему. Да, медленный основ. И возьмем 4 к 1 грунтец. Посмотрим, как он разводится, как он наносится, может быть, как трется. Скроем, глянем, как он там отстаивается, потому что очень интересно всегда, насколько много осадка по количеству. Чпунь, чпунь. А, ну, можно... Это можно? Да. Жиденько, жиденько, пошел гуще, гуще, гуще, гуще, ну прям такой, чтобы сильно выпал в твердый осадок. Нет, он не перемешан был. Нет. Вот так вот стояли ночь, никто не трогал. Ну получается, что он не выпадает в сильнейший осадок. Под черную машину взяли, это самый темный, да, серый, который есть? Самый темный. А черный у них есть? Нет. Правильно. Не люблю черный грамки. Сколько разведем до единицы? Или до Давай. Ну и первый раз до единицы. Первый слой. Смотрим, как он. Это будет грамм 300 готового. Да? Банка литровая? Угу. Грамм 300, Еще не надо забывать о конусности банки может давай, наверное, подвоечку. Ну, на да, во-первых, напи все равно разбавлять. В уже пацанам. Чтобы было что чухать. Ну да. Чухать-то не нам, чухать-то другим. Ух ты. Легко открылось. Приятно. Это бы вот ногти рвешь, она порвется и потом долбишь ее отверткой. Пока выкупишь. Сколько в него разбавителя? Ну-ка, написано не написано просто 4 к 1 она ну, можно Я пощупать его сейчас, сейчас надо Ну, он не не очень густой сказать есть грунты гораздо гуще тот же гринтифиллер открываешь а там ого 40 процентов у него дай то тут можно сказать готовый он он ну, чуть-чуть больше лучше растекся, думаю. Чуть -чуть. Ну, тем более жарко сейчас, да. А для такой димисезонки... Так, Акриловый, Акриловый. Да. Грунтуем с а так? А -а -а -а, Мне без разницы. Можно с а -а -а. Попробую заодно этот пистолет. Тот-то я уже хоть в руках подержал, а этот еще не держал. Мы еще нагрунтуемся с ним. Свет включить? А, не надо, он будет в глаза светить. Это Слим? Да. 1,7? Да. Или э, двоечка? Нет, тут 2,5 стоит на жидкой, но мы сейчас понимаем. Честно скажу, я Слим когда пробовал его 1,3, для покраски, ну, ни в чем, в чем я будет? не впечатлен. Факела нет для краски дешевый вариант. ну вот это же самый дешевый дешевле некуда уже Для он mm. Для сейчас попробуем как покраска он чуть, -чуть себя метал. мне не понравился он на покраске отсутствием факела во-первых ну, он узкий и, и две -две версии, плюсом наверное. нет 1.4 дюзе это тоже мне не понравилось не знаю что они так сделали но как есть Через Ну попробуем сейчас на граничах потому что скажу так не актуально сразу тут ценовая политика не совпадает с этим саговым не, не, их нельзя ставить в один ряд в общем сейчас попробуем этот грунт э, слима HTE э, с дюзой 1.7 то есть чисто под грунт я пробовал слим на э, краске 1.3 мне он не впечатлил вообще ничем ну, Попробуем. это самая дешевая версия пистолета э, грунт э, Указано, что можно на ну, голый металл, но все равно, если есть задача конкретно защитить от коррозии, то лучше кислотничком хотя бы с баллона припылить, либо эпоксидом, именно открытый металл. Ну, что так нормальный грунтовочник? То есть как грунтовочник вообще огонь. Да, тут все, в принципе. Да, ну курок, курок полностью Да? Ну, ну, я не скажу, что супер быстро, ну в принципе для грунта слой нормально, по шагеру тоже нормально. Ну, дюза 1.7. Я обычно с 1.8 все делал. Нет. Ну мы растворителя капнули буквально чуть-чуть. Ну, он сам по себе не густой. Мы сейчас не к материалу вопроса, а к тому, что по скорости, ну, ну, есть, ну. Можно работать. Вопрос в том, что он стоит. Недорого. Очень, очень недорого. Понятно, что когда уже был опыт и выбор есть, то все равно скажешь, дай говно есть гораздо лучше. Вопрос. Да, ремкомплект есть. Первый слой высох минут за 7. На улице сейчас смелых 30-них, можно сказать. Слой получается не толстый. Пистолет э, работает, но ну, свою работу выполняет. Но он разбивает грунт и получается он меленький. Толстый. Сейчас я попробую уменьшить давление. Просто будет процесс происходить медленнее. Поставлю полторы атмосферы. Ну, как-то так. По скорости, я ему сейчас задушил давление на полторы, ну, конечно, медленно, но зато толсто, такое. То есть, пистолет как бы, ну, решает некоторые вопросы, ну, соответственно, по качеству и цене. Да, когда он заливает с хорошей скоростью, и нету переплыла вот этого, когда грунт, ну, на больших площадях он ложится. Ладно, один элемент, один элемент не вопрос, ничего страшного. А кузова нет, сразу нет, я бы не стал бы. Так, три слоя грунта накидали, выкатили на солнце. У нас, к сожалению, не остается времени, чтобы подождать, пока она полностью высохнет, потереть. Этим всем мы займемся в Киеве, поскольку главный офис компании в Киеве, там и лекли и Adi, то есть все в одном. Будет очень удобно пробовать материалы. Попробуем там уже. Ну, По нанесению, уменьшив давление, меньше скорость получил большую толщину нанесли шагер меленький то есть если сам процесс перетирания происходит нормально, то утираться оно будет легко это мы проверим как я уже сказал чуть-чуть попозже в итоге по материалам, по шпатлевкам АДИ глаз с мелким волокном изумительно, экстралайт который с мелким стеклом, гранулами стекла мы поняли, только что буквально поняли, сделали эксперимент, что мне чуть-чуть не понравилось. У нас получается там, где тонко протянули, все нормально. Вот тут вот сверху, а вверху, где я тонко протягивал, а что я говорю, что мне не впечатлила шпатлевка, она легла на голый цинк. И в этом месте у нас тонкий слой, он просто не высох. Отсюда у меня такой вывод. Сейчас сделали тест на лакокрасочные, все нормально мы обязательно переделаем тест с этой шпатлевкой потому что такое оставлять невесомости тоже не хочется а, непонятка получилась просто подошли люди, сторонние сами рукой так провели и ногтем, ой блин, а что это говорят такое типа некрасивое а, вытерли и не стали уделять этому вниманию а, просто буквально вот час сейчас разобрались, цинк все очень просто очень много шпатлевок которые к цинку не имеют от дальше идем по жидкарю жидкар изумительный через подачу материала под давлением с верхнего бачка сагола 3 прошло все замечательно высох он за ночь шикарно перетерся тоже хорошо все очень грунт жиденький разбавился буквально там пять процентов наносился нормально через слим валком Медленновато, но нормально. В принципе, на этом как бы все. Дальше будем тестить материалы уже в Киеве. Сделаем такой себе тренировочную базу. Там можно будет все приехать, попробовать. Сделать какие-то выводы по большей длительности, по времени. Потому что мы сможем понаблюдать потом за результатом. Здесь же мы закончили. Сейчас подойду к крылу, покажу, где тестили кусок шпатлевки. Вот на крыло нанесли чуть-чуть шпатлевки. На риску, то есть все как положено, начали вытирать, все нормально. Да, чуть-чуть подзабивает. А, ну, буквально там самую малость. Но ну, ничего ногтем не ошелушивается. Все лежит на лак, на лакокрасочном материале. А у нас же была проблема, чуть-чуть положили. На голое. Все, тут уже собираемся. Движем на Киев. Все остальные эксперименты уже будут в Киеве. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы в комментарии, в магазины. Все в комментарии, все туда. Спасибо, Александр, за помощь. Всем пока.